Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games, с вами я, София И мы продолжаем Nevermind Надеюсь, у меня будет нормально Слышь, потому что у меня тут опять вот это все переезжает, все переделается Стараюсь сделать все качественно И звук, чтобы был, и игра, чтобы была И чтобы нигде ничего не обрывалось, ничего никак Ну, как бы, это Сложновато пока, что я об этом Буду думать, как это Можно будет потом переделать, нормально Чтобы... Хорошо было так, а в... Тем не менее, мы переходим к следующему пациенту, номер 418. Как раз бездомно помещен в клинику после эпизода неадекватного поведения в общественном месте. Говорит бессвязно... А, говорил бессвязно и вел себя агрессивно. Предполагается наличие психологической травмы в прошлом. Стандартный опрос перед нейрозондированием оказал, оказалось невозможно провести должным образом. Так, ну погнали, короче говоря. Где-то моя открытая дверь. Вот наша вот эта вот херобора. Бабочки летают, цветочки растут. Какая-то неведомая хрень, в которую мы ходим. Не Погнали. Надеюсь, там будет веселее, чем в предыдущем. Ну, по идее, сейчас сложность должна наращиваться. То есть нам самое главное, это то... В принципе, там важно все. И то, где ты ходишь, и что ты делаешь, и что ты видишь, и что вообще вокруг происходит, это все важно. То есть на это все нужно обязательно обращать внимание. Ну, будем стараться, насколько это возможно. Так, ну ладно. Так. Вам стоит отправиться в батме со мной. Нет. <Lupistic Canadian talk> это не они монстры. Все называют меня больным. Но на самом деле это они больные. Их жалобы о пропущенных и плотности простыней считают нити в простынях. Считать. Считать. Считать. Считать ошибки. Считать ошибки. На ошибках кровь. Мои ошибки. Не моя кровь. Не моя кровь. Not my blood. Why is it not Почему это не моя кровь? Я не спас мир. С какой стати спасать этот проклятый мир? What kind of world is it to save? Ну, короче, да, это походу пьесы военный. Потому что кровь, почему это не моя кровь, и все вот в этом вот роде. Так, ну давай, загружайте. Вот, я тут попытался отдельно пытаться записывать звук игры, отдельно записывать звуки голоса, ну что-то как-то все... Я этого не помню. Это что-то новенькое. Ну, короче говоря, у меня от всего вот это вот запись, игра сказала, иди-ка ты в жопу. Давай-ка ты будешь нормально все записывать одним разом. А, это мы, типа, обыскиваем тут что-то, да? Пиво. А, это мы, типа, сейчас вот как бы в его подсознании, мы бомж, мы гуляем. То есть они поймали даже бомжа. И запихнули сюда Интересно, а это... как, это уже... Изученная вся вот эта вот технология, которой они пользуются Или нет? Потому что так просто кого-то, знаете, с улицы поймать и вот запихнуть сюда, но ну, это... Такое себе, либо они базу себе напивают, Ну типа, а чё нет? Банки, банки, банки. Но я так подозреваю в какой-то момент. Мы там найдем не просто банки какие-то. Да-да, закинься обратно, пожалуйста. Так, туда вниз пройти нельзя. Будем проходить дальше. Что там есть? Ну, такой пустой город. Он никого не видит. Ракета какая-то. Плакаты с собаками. Тоже хорошо. Детская какая-то площадка. Орлы. А, брось свое будущее в огонь и верись обновленным. обновленным. Господи, обновлено. Обновленным. Верись обновленным. Пусто. Крысу взять не можем. Пусто. Это не открывается. Как ни странно, тени у нас тоже нету. Пойти мы никуда не можем Пока что Но это только начало, я чувствую Тут что-то будет очень веселое какой-то момент, да? Мы брали эту баночку уже, да? Мы, А мы должны их осматривать или нет? Ладно, закинься обратно а а, -а! Смотрите-ка Монетка Так, монетку мы тоже, значит, можем куда-то закинуть, да? Мы скинули банку, мы можем теперь получить монетку. И монетку мы можем куда-то потратить тоже, да? Ну-ка. А куда мы можем потратить монетку? Куда? Так, а я не помню, я не видела. А куда мы? Сюда? Блядь. Куда мы можем монетку потратить, алло? Я, я не помню. Может быть, я видела, но не обратила на это внимания. Тогда, типа, внимательнее посмотрим. Или мы можем просто набрать кучу-кучу монет там? А куда тратить-то их? Так, вот это вот место, кстати, да, это мы откуда начинали? Газету мы взять не можем. А тут? Это мы тоже, наверное, не можем взять, Да. Типа, конечно, монетки прикладываются, но у меня они улетают из рук. Ну, не знаю, давайте пока будем закидывать банки, посмотрим, что это нам даст. Заодно будем смотреть а, внимательно по сторонам. По поводу монеток, где тут еще можно что-нибудь. Так, ну тут ничего нету, да? И тут тоже ничего. Пока что я не вижу, куда можно зап запихать монетки. Я как-то даже и не подумала бы об этом. На надписи все стерты, ничего нету. В ракету вряд ли. А, может сюда фонтан? Ну-ка. Вот мы взяли монетку. Ч ⁇ нет? Так, вот еще одна монетка. То есть мы чисто берем монетки и кидаем их в фонтан, да? А что у нас не получается Тут в сам фонтан кинуть? Мы прям вот сюда закидываем? Ладно. Может, что газету мы взять не можем? И она походу ему не особо-то и нужна, так-то? Поэтому он как бы ее игнорирует. То есть нахрена ему знать новости об этом чо чё, чертового мира? Бегать он не бегает. Я пытаюсь шифтовать, он не шифтуется. Банок тут больше нету. Походу все, банки все. Ну, Думаешь было много банок вроде бы? Нет. Так, ну тут нету. Вот здесь были банки. А чо много? О, а тут чё... О, давай, иди сюда. А куда реально еще что можно кинуть? Вот тут вот закрытая дверь, я так понимаю. Одна из тех дверей, куда мы должны будем войти. Да? Ну, окей. 535. 536. пять. Пятьсот Ё-моё. Чё попасть? Папа... Ё-твою мать! Воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, братан! Понеслась. Упорядочить воспоминания. Там практически ничего нет. И все, понеслось его в флэшбэке. Война, все дела. так. Ох, хорош тебя! Так, безличные люди. Взрывы. что еще? Ну, руки из домов я не думаю, а то, что это вот прям сжигание людей идти тебя курой ну по крайней мере у него хоть, хоть кто-то появился на улице газета а, воспоминания перестаешь различать кого спасаешь, а кого уничтожаешь никогда не чувствуешь себя хорошо и никогда не чувствуешь себя в безопасности Я думаю, это правда, потому что, блин, в таком стрессе мы это добыли. Так, мы должны... Come down. Спустись, иди вниз. Туда, да? А, вот тут даже стрелочка, типа. Иди туда. Это мы должны как-то... Открыть дверь, что ли? Или как мы это должны сделать? Так, я сейчас вот это вот не совсем... А, может вот так как-то? А, вот так. Не понимаю. А еще и вот это вот как-то надо вот собрать. Кошечки-кошечки. Что еще тут натыкивается? ну-ка. Так, что-то как-то это Всё максимально странненькое и непонятного мне, пока что. Как-то вот так да? вот. А, это стрелочку мы рисовали? Это как, это призраки прошлого, это понимаешь, да? Вот это тебя накрывает ужасы. Так. Ну, окей, хорошо, призраки. Мы открыть что-то можем? А, no return. Не, не, не, не, не вернуться, да? Хорошо, что дальше? You don't... Что? Ты не одинок, yeah, что ли? Yeah, yeah. Не понимаю. Короче, вы лучше меня знаете английский и давайте. Переводите там как-нибудь сами. Я потому что просто я... Кто, что? На каком языке со мной разговариваете? Я не знаю этот язык. А вот еще одна. Мои родители никогда меня не понимали. Нет, я не думаю, что в этом проблема. Я думаю, проблема именно в том, что что-то было ужасное в твоем прошлом. В плане того, что ты, скорее всего, был на какой-то войне. То что, ну блин, у американцев очень много вот всякого такого. Мы когда задерживаемся, тут начинается какой-то шаг Так, мы нашли фотографию Вот, дверь открылась, замечательно Шприцы, бутылки Крысы Считай свои дары Три крысы Раз, два, три, четыре, пять, шесть бутылок Раз, два, три, четыре, пять Пять, шесть, три Ага, сюда так, погнали. Пять, шесть, три. Опа, с первого раза, хера себе. Вот это вот все не открывается, да, ничего? Открывай, давай, заходим. А со мной что-то было не так. Я был ненормальным. Не думаю, что это то. Таблетки, серьезно? Ты типа наркоман? Ну, я не знаю, мне не кажется что это правда Возможно, они там и кайфовали где-нибудь Чтобы понизить уровень эспресса, может, до до до доставали что-то типа этого Ни херов, а? И бог, вот смотрите, люди появились Обратили внимание? О, а, но ну, иногда, чтобы сохранить одно, нужно разрушить другое. Кто-то там рушит, добрался. Мне кажется, это без Мне кажется, это все живо. Отвращение к самому себе и недоверие никогда меня не, при... не покидали. Самая неожиданная вещь давала голос и власть. Ага. Подождите. Так, туда уже мне больше не пройти. Они мне показывают, куда идти, да? Что? Ты до сих пор что-то там... Все ненавидят тебя. Ну да, то есть ты проходишь, они говорят, типа, уйди от меня, отойди от меня. Не подходи ко мне. Господи, тишина это так как-то очень странно и непривычно. Sarah да да toi. А, нормально тебя так. <ку> и опять крысы. Он не может от них избавиться, видимо, они уже вот прям вот в его голове не работают. Видите? Это как, блин, слоих страха. А он их слышит, но не видит. Ну, как бы не будем. А вот и это самое пошло. Открываем. Мне кажется, в какой-то из моментов ее застрелят. Она ближе ли мне кажется? наверное мне кажется. Я до сих пор не могу идти. Везде одна и та же картина. Везде одно и то же. Но не будем, на самом деле, упускать из виду то, что он, возможно, и правду просто тупо наркоман. Снаркоманился и остался на улице. Так, ладно, хорошо. Тут одно и то же везде, да? Ну, прям конкретно. Ага. Ну, окей. Тут мы просто иначе пошли по второму кругу. Ну-ка. Тут тоже. Тут тоже. То есть эта дверь не открывается до сих пор, пока не закроется та. Продолжаем осмотр. Открывай. Дальше. Тоже нет. Дальше. Нет, Дальше -мо. друзья, одно и то же, да? Я думаю, даже бессмысленно смотреть Но на всякий случай давайте посмотрим Потому что вдруг где-нибудь будет наипалово И что, это бесконечно? Нет, смотри, там есть конец Если тут то же самое, просто поднимаемся наверх Опачки это куда-то надо. Сюда. Опачки, а двери открылась. Ну, давайте попробуем. Давайте. Я совсем не против. Что это? Я Переп... а, препарировала насекомых ради забавы. это еще ладно. Подожди, ты... Это психопат, что ли, какой-то? Ну, у психопатов нет чувства вины. И так-то. Они вообще мало что чувствуют. Ну, пойдемте наверх. Как тут... Опа. А! -а, -а. Загадка. Прикольно. Так, как-то надо сейчас... Вот так вот, да. Я изделие! А. А, -а, а Эй! Подождите! Ну вообще, до реальности добраться было бы неплохо, мне было бы интересно, что там у этого чувака было Опять в голове. Опять по таблетке. Ага, вот оно. Это была не просто песня, приглушенный гул миллиона голосов. Я всегда могу слышать их. Они говорят мне, что я никогда не попаду домой. Так, ну, эту фотографию мы получили, это главное. Она имеет смысл. Так. А, вот. Это были полные ненависти злобные люди. Чё? Вот уже становится совсем ничего не понятно. Он говорит лишь о том, что его все вокруг ненавидели. Но при этом он видит призраков. Вокруг него куча таблетосов. Какие-то люди, которые ему дают таблетосы. Причем не просто, они не слые, они как бы типа поставщики какие-то. Получил лекарство и пошел. А-а-а! Так, еще две этих самых. Блин, я вообще не понимаю, у меня что-то как-то картинка в голове не совсем складывается. Так, опять мы в городе. Все то же самое. Ты не можешь спасти мир. Чего? Потому что однажды... Или не знаю. Ну вот начинается. Привет. Привет. Одна тут стоить? Так. Здравствуйте. Приветики. Приветик. О, карневал А, тут нужно банки собрать, видимо, чтобы туда попасть. Ага, для билета. А, ты мне... Да, дашь туда залезть? Нет? Так, если будете бухать, там, пить баночки, у кого есть баночки, дайте мне, пожалуйста, парочку баночек, пожалуйста. Баночки, мне нужны баночки. Есть баночка? В принципе, я сюда еще накидал кучу всего. Тут нету монеток. Так, ну давайте искать сразу банки. Нету, нету. Нету. Я хочу на карнавал. Ну, дайте мне банку. Тем более, все, в принципе, ведет туда, на карнавал. Тут, кстати, надпись пропала. То, что из серии «Войди в огонь и выйди обновленным». Да, там так было как-то так. Что-то типа того. Дайте банку мне, сволочи. Тут что? Ногачи это, замечательно всю жизнь мечтала. Банка есть? А если найду? Дайте банку. Хочу банку. Нужна банка. Так, вот тут у нас еще были. А, взять. Делай то, что правильно. Так, это какой-то плакат. Карнавал. А, тут везде плакатики о висят. Делай то, что правильно. А что правильно-то? Правильно найти голова. Замечательно, какая-то расчлененка. Патроны, кстати. Нет, я все-таки считаю, что он военный. Выбор за тобой. Хорошо, прекрасно. А дайте мне банку. Вообще, я что как-то не вижу вообще никаких банок. Может, я где-то что-то пропустила? Сейчас поищем. Сейчас все найдем. А! Вон там, по идее, еще поглубже, да, должно быть? А, сейчас вот тут вот направо. Вот тут вот где-то. Да. Опачки. Нож! Взять! Yeah. No, yeah, it, yeah, it, it, wants... Так, поместить это. Тут просто... Это не я! Я, я просто это по -помер... по померила, отсюда нож или не отсюда. It... Это не открывает. Кто там на меня орёт? Нож ушел обратно в помойку. Это до сих пор не открывается. Может, это кого-то убить надо? А? Что, так и никто и не даст мне? Ну, типа, он да, он всех видит обезличенными. Это как бы не, не очень хорошее... Банка? Где банка-то? не могу банку найти! Одну баночку! Дайте мне баночку! Я, я человека порнулась если чё. А, может, нож тебе? дайк Может, я тебе нож дам, а ты мне это самый билет? Как вы фан! Нет. Нож опять воткнулся в чувака. Я его обратно положить не могу? Нет? Чпоньк! Не знаю, не знаю, где банка. Я сейчас у чувака ножом просто утыкала, мне кажется. Так, ну тут нигде ничего, никого нету. Мне кажется, сейчас тут будут как раз вот самые такие нужные для нас фотографии, воспоминаний. Как раз то, что нужно. Какая-то расчленёнка, я не знаю, происходит. И часто ты находишь такое, а это не открывается. Может, реально он где-то в фонтане сейчас появился? Потому что я вроде сходила, тут плакатики как бы нам дали. Да спасибо вам большое, конечно. Но мне нужна чертова монета, мать вашу. Может быть, теперь там есть монета? Может, сюда кидали монеты? Ты туда не полезешь? Мне не смотрит не полезть брат у тебя есть у тебя... ладно <смех> ладно как-нибудь потом поговорим с тобой где тут ч это сейчас тут сложно как-то дай банку у тебя есть банка Блин, я, я что-то я не знаю даже где А если я нож туда закину? Вообще, я не понимаю. Туда нет нож? Чапонько, Hello. Вообще, я что-то как-то, ну, вообще. Может, где-то здесь, я не знаю, может быть, где-то тут стоит. Стоит или валяется где-нибудь под столом. Что происходит-то? Ну что началось-то? Ну нормально все было-то. Эти головоломочки ваши! Yay! Hey! Не поняла. Я, я к ней просто подошла, на нее ткнула и я меня отослали. Типа я не должна была ее трогать или чё? Вообще не понимаю. Я просто брожу. Городок вроде бы небольшой, блин, не пойми, что происходит. То есть меня никуда не пускают смотреть, кто куда показывает, кто на что указывает, то есть если я ее трогаю... You типа, если я близко подхожу... Они начинают нервничать, да? Да. Но я до сих пор не могу открыть вот эту вот единственную мусорку. Не знаю почему. Знаю какого хрена. Я уже пыталась брать вот этот вот нож. Ну, наверное, блин, я это вам даже покажу, потому что я брала нож и. А это типа? Господи, это подобрать нож? Так, подождите. Это, типа. Найти то, как он был убит Не, не, не сюда Можешь сюда, пониже чуть-чуть О, еще и сюда Нет А, в руку Опа Монетка А, прикольно Карнавал, одна монетка, зашибись Кто бы мог подумать На Опа, ничего себе Воткнули нашу в руку и пошли бы мог подумать так здравствуйте как вас тут много господи не протолкнуться О, боже боже боже куда же деваться то меня прям уносит толпа а, не успел подойти уже убирайся я тоже хочу покататься Давайте покататься так считать надо вот это вот все Тихо. Так, опять вон балочки валяются наши. А, типа мы можем собирать? А, ты по три. И двое встали, окей. Поняла, как в это играть, окей. Так, три и три, все нормально. <звук> так, а... Все, все легли. <звук> Чего? Фу Фулайл? А, футайл. Господи. И тут то же самое, да? Окей. Что еще есть? Опа, это предсказатель, да? Сюда монетки нужно таскать. О! Я начал принимать еще подросткам. Я не думаю, что он наркоман. Я все еще не думаю, что это так. Вот, кстати... Это не, не настолько глубинно и не настолько прям в стрессе Ты никогда не будешь принадлежать 5-6-3 Так, 5-6-3, это значит где-то что-то надо ввести пароль, да? А это что, это меня... Вот, вот, вот, вот, вот Вот это вот горки, это я понимаю Это хорошо, поехал Вот это хорошо вошло Вот-вот-вот-вот Вот Вот это стресс Стрелять Стрелять Ну погнали, постреляем По То есть вот это уже да то есть это то, что его накрывает То есть, вы, я не знаю По идее, должны слышать Что там идут э, ему приказы По рации, там, крики вот это. Типа, огонь, огонь! Огонь! Вот это военные крики Вот это вот все И вот вот эти вот призраки у него, походу. Как... А -а -а, Брезаться в них нельзя, ничего себе Ну, короче, нормально так. Так, окей. Прорываемся еще раз. Да не там что-то орут, что-то происходит. Этого мы уже навтыкали ему нож. Это ты меня бесишь, что мне не нравишься. Все, открываем. Заходим обратно в наш ужас. И пытаемся вспомнить, куда нам идти. Точнее, не то, чтобы вспомнить, а понять, куда нам. Они тут ездят, а? Вроде бы все нормально, все, все прекрасно видно, но все равно как-то умудряешься вот во все это. Куда бежать-то? Куда идти? А, закинуть балочку, наверное. Так, ну-ка. Ты не виноват! Шесть-три-пять. Так, пошли дальше. Еще что-нибудь скажет нам этот друг? Ты не виноват. Фотографию он мне, наверное, должен дать, да? Есть другие, такие, как ты. 6, 3, 5, надо запомнить. А, то есть это вот все, все про военные действия вот вот. Тихо, тихо Так, берем, берем Вот, вот так вот Поворачиваешься и чуть ли не натыкаешься Спокойно, спокойно, спокойно Сейчас тут пробегаем. Вот, шесть, три, пять Последний Вот оно Шесть, три, пять Вот мы его получаем Фотографии, давай! Дай отпор своему врагу! 653. Подожди. Разреши. Куперный карась! Накрывай! Так, вон там фотография, кажется, лежит. По крайней мере, там, мне кажется, что-то подсвеченное. Вот это, наверное, самое важное, самое глубинное, самое последнее. Да? Я был воином, я хотел спасти мир. Вот он. Да, это оно. То есть, да, вот я про что я и говорила, то, что он был воин. И он хотел спасти мир. Все это время Так, ну погнали а, Мои родители никогда нет. А... Перестаешь различать Кого спасаешь, а кого уничтожаешь Никогда не чувствуешь себя хорошо И никогда не чувствуешь себя в безопасности Да, наверное куда-то сюда Я был воином, я хотел спасти мир Это последнее а Дальше, со мной что-то было не так Я был ненормальным Но иногда, чтобы сохранить одно Нужно разрушить другое Отвращение к самому себе и недоверие никогда меня не покидали. Самая неожиданная вещь давала голос и власть. Это не то. Это была не просто песня, а приглушенный гул миллиона голосов. Всегда могу слышать их. Они говорят мне, что я никогда не выпаду домой. Надо это... Подожди. Надо подумать. Может быть, скорее всего, как-то так. Но это точно? Я хотел спасти мир. Так, самая нежитная да, Давай так, так, так, так, так, так. А -а -а. Ну, иногда, чтобы сохранить, нужно разрушить другое. Может быть, как-то так. Так, это было не просто певи, я пригружу, я всегда могу услышать их, они говорят мне, что я никогда не попаду домой. Как-то не складывается. Теперь, наверное, как-то так. Чушь, никогда ничего не к самому самоучение. Давай, никогда не, не давай, да, не ожидай Нет, не то, да? Нет? Да? Серьезно? Серьезно, да? Я так долго убегал от своего прошлого, что даже забыл, как оно выглядит. Теперь я это вижу. Я вижу его в лицах моих братьев и сестер. Я вижу его в лицах тех, кого я убил. Знаете, когда я убил первый раз, я умер вместе с ним. После каждой следующей капли пролитой крови я чувствую, что во мне все меньше человеческого и больше... чего-то еще. Когда чувствуешь дыхание смерти в затылок, заигрываешься с друзьями, а руки так тянутся ты, ты уже не можешь вернуться. Ошибки часто выглядят как победы, а победы часто становятся ошибками. В конце концов, все это просто кровь и война. И ты переживаешь это все снова и снова. Дело в том, что я так и не вернулся домой с войны. Но этот монстр вернулся. Этот монстр чужой на гражданке. Я был узиком собственной ярости, отвращения к самому себе, заключенным в тисках, ночных кошмар и постоянного страха. Любой звук, запах или образ мог столкнуть самоад. Американские горки на этой ярмарке, наверное, были бы убойными. Все, что я помню, это крики и чувство мучительной прострации. Вот бы и все это в чем-то еще казалось хорошей идеей но оказался плохой. Получилось расслабиться, но потом я еще off, больше погружался во тьму. The Мне the было the все darkness. равно. Я ненавидел их всех, эти неблагодарных идиотов, которые не могли понять, через что пришли те, кто потерял свои души, чтобы защитить их. И все же, я так хотел снова стать частью всего этого. Я потерял себя. Я был призраком среди теней. Я знаю, что я не один. Я знаю, что могу получить помощь, если попрошу. А призраки не прекратят преследовать меня, сколько бы я не пытался забыть их или заглушить воспоминания колесами и выпивкой. Возможно, сейчас я могу протянуть руку. Не за мелочью, а чтобы получить второй шанс. Чтобы мне не помешает подмога. Для, само... для самого последнего боя. Пуф. Вот так вот. Мы молодцы. Я нам долго упорно шастала по городу. Но мы молодцы. Мы разгадали еще одну загадку. Я вас поздравляю. Причем не знаю, как это так вышло, что с первого раза. Как-то, ну не знаю. Как-то это все... Вот так вот сошлось. Покой из хаос. А, Дринь, дринь, дринь. Даже про пожарную тревогу не забыли. Смотрите, воткнули. Молодцы какие. Так, ну что ж, в следующей серии... Мне кажется, у меня что-то на столе новое появилось. А, прекрасная работа с интросим. Продолжайте в том же духе. Совет директоров института нейростальгия. Котик. Сэнкью. А, это благодарность. Смотрите-ка. Уважаемый доктор, спасибо вам за помощь. Я знаю, я только начинаю выздоравливать. Но теперь у меня появилась надежда. Спасибо вам за это. Это вот как раз э, с, стой... Это что-то новое Так. Здравствуйте. Так, нет, это не новое. Подождите, а вот тут. А вот, вот? Ничего нового не появилось. Но если что, мы знаем о том, что мы всегда можем вернуться в голову к любому из этих людей и раскрывать там еще. Ну, у нас есть зато теперь открытки. Клево. Мы молодцы, я вас поздравляю. Так, ну, у нас ждет следующий пациент. Это кто? Пациент номер 440. И еще 909 у нас будет, но это уже будет потом. А у этого что у нас там? Ну, кстати, тоже вот исследование отпечатка 100%. Она расширена, нейтро. Так. Тут уже ну, как много всего тоже. Ну, короче, мы это чуть позже изучим. Это клиент, высокопоставленная персона с ярко выраженным деструктивным чувством вины из-за не... недавнего инцидента на работе. Друзья и коллеги, обеспокоенные тем, что дело в более глубокой проблеме, чем клиент осознает, рассказали ей об институте нейростальгия. Окей, okay. разберемся с этим тогда уже в следующей серии, а сейчас спасибо за то, что были со мной, спасибо, что смотрели меня, оставляй свои комментарии, ставьте лайки и до встречи со всеми в следующих сериях, всем спасибо, всем пока-пока!